Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и это второе видео, посвященное а, использованию скриптов в библиотеке Qt. А, в первом видео мы создали вот такую программку, а, задача которой являлось использование скриптов для генерации допустимых значений для вот этого вот комбо бокса. То есть у нас а, в этом вот редакторе располагается исходный текст скрипта, по кнопке а, внизу мы его исполняем, получаем а, некий массив и этим массивом заполняем комбо бокс и в конце а, предыдущего видео я сказал что а, позже расскажу о неких расширенных возможностях а, модуля Qt script а, в частности а, в, по внедрению объектов из а, кода C++ внедрению в скрипты Но Прежде я хотел бы коснуться еще одного вопроса, который я э, забыл упомянуть в, про, э, в прошлом видео. Э, а это ошибки. Ошибки в скриптах. Э, никто от них не застрахован. И интересно, как, собственно, э, Q-Script обрабатывает данные ошибки и как мы можем их отлавливать и понимать, где они возникли. Э, ну, давайте я прям сразу же напишу ошибку в скрипте. Вот какую-то да, Я запускаю скрипт. И вот мы видим сразу же здесь текст э, ошибки исполнения этого скрипта э, то есть синтактическая ошибка отлично но в данном случае ничего страшного не произошло потому что мы э, увидели ну, эту ошибку ну вот нехорошо конечно сюда попал этот текст э, поэтому конечно необходимо как-то их обрабатывать до того как использовать полученное э, значение то есть мы видим что на самом деле э, Здесь у нас располагается результат исполнения скрипта. И получается так, что результат исполнения скрипта в случае, если произошла ошибка, собственно, вот этот объект, который выкидывается а, с исключением. Да? Хорошо. Итак, мы идем в код. Находим место, где вызывается а, метод Evolivate, основной метод, запускающий а, а, скрипт. И после него мы пишем условие. If Engine и метод has exception, то есть имеются неотловленные, необработанные исключения. И в этом случае мы можем вывести, например, в через QDebug, да, вывести в консоль, собственно, что за ошибка и где она произошла. Давайте я сначала создам некий вот шаблон сообщения об ошибке. Назову паттерн и он будет у меня такой line номер строки и здесь текст ошибки хорошо теперь мы выводим через Qdebug выводим собственно сообщение об ошибке метод alert я использую и здесь поскольку у меня номер строки я должен Сначала повести ее к типу String. Я использую метод number статический, а здесь внутри пишу engine э, engine и метод uncodeExceptionLineNumber. exception line number. Ну, он говорит сам за себя. Хорошо, мы получили номер строки, в которой произошла ошибка, и теперь опять-таки engine и метод uncode exception. То есть это вот тот самый объект, объект ошибки, да, который мы получили в результате исполнения скрипта. И я его привожу опять-таки к типу QSTring. Так, не совсем так. Теперь. Так, точка с запятой. И. После этого я предлагаю выйти, чтобы никакой обработки дальнейшей не осуществлять. Так, попробуем запустить. Так, я опять делаю ошибку. И мы видим ошибку в строке 1, синтаксическая ошибка. Ну, для проверки, что все работает. Я делаю ошибку в последней строке. И мы видим, что в пятой строке ошибка. Хорошо. С ошибками мы разобрались, как понять, где она произошла. И, собственно, в чем она. Теперь перейдем к внедрению. У объекта класса QScript Engine есть глобальный объект итак мы к нему сейчас обратимся Engine global object вот вот этот глобальный объект если мы хотим внедрить какую-то переменную или объект э, в э, скрипт чтобы можно было использовать ее в скрипте э, мы должны э, передать вот этому глобальному объекту э, объект Обертку. Мы уже сталкивались с ней. скрипт value. То есть повести сначала. Ну, не повести, а сформировать некий объект-обертку э, вокруг нашего объекта, который мы хотим внедрить. Итак. Э, я хочу внедрить некий переменный префикс. В данном случае название ну, не имеет большого значения. Тем не менее. И у э, класса ScriptEngine есть метод new. И вот мы видим new. Новая функция, новая дата, новый массив, э, новые регулярные выражения и новый вариант. То есть, если мы хотим создать э, переменную вот какого такого простого типа, который э, э, q вариант принимает, да, то мы используем этот метод Q-new. А вариант. И здесь, собственно, мы и передаем, ну, можно какую-то переменную. Я в данном случае сейчас передаю прям строчку, назову ее, ну, то есть не строчку, а вот просто строчка option. Причем, ну, пусть будет option с белым. Хорошо, и теперь мы должны передать вот этому глобальному объекту вот этот наш объект обертку. Делается это методом set property. То есть все вот эти использующиеся а, функции или а, объекты а, переменные, они все воспринимаются как свойство вот этого некого глобального объекта. Хорошо. И мы сначала должны указать имя. В чем оно может отличаться вот от этой переменной. То есть, э, здесь будет одно, префикс, а здесь будет не префикс, а что-то другое, но я напишу префикс, чтобы просто было понятно. И вторым аргументом, собственно, вот этот объект, префикс, который мы создали. Все, можно запускать. Теперь э, объект с именем префикс будет доступен из э, скрипта. Ну, давайте это и проверим. Я пишу префикс плюс. И вот здесь я хочу скобочках честно говоря не знаю как точно отработает JavaScript в этом случае но вот я подстраховываюсь и мы видим что действительно он добавил вот этот префикс option добавил каждому элементу массива что мы и хотели то есть мы достигли своего мы используем вот этот вот переменный префикс отлично а что, если мы, наоборот, хотим создать, здесь объявить некую функцию и использовать ее в коде C++? Для чего это, может быть, понадобится? Ну, вот, например, у нас не один комбобокс, а десять комбо-боксов. В данном случае мы используем результат исполнения скрипта. То есть это некая, ну, один массив, один объект. А если мы хотим, чтобы в разных комбо-боксах были разные значения, что нам... Ну, в этом случае нам надо будет либо вот, в данном случае, э, несколько вот таких окошек, да, как, ну, в реальности, конечно, это будет несколько файлов со скриптами. Ну, и зачем нам создавать 10 скриптов, если мы можем создать, на самом деле, один скрипт, в котором э, за каждый комбо-бокс будет отвечать просто какая-то функция. И мы будем вызывать эту функцию, и она будет возвращать нам э, вот, да, массив для каждого конкретного э, комбо бокса. Так, ну для этого мы должны некое приготовление э, в основном коде повести. а собственно извлечь, извлечь э, эту самую функцию. Для начала мы должны э, получить, опять таки объект оберотку qscript value назову, назову его ну пусть будет fung. опять мы обращаемся engine engine к глобальному объекту движка и в данном случае мы не устанавливаем свойства, мы наоборот его извлекаем, получаем по имени. Ну функция, функция, функция должна э, называться. Ну я назову ее от Позже станете ясно, что для, почему я так ее назвал. И э, теперь вопрос такой, да, мы знаем. У нас есть объект функции, но мы не знаем на самом деле, сколько там будет аргументов, какие. Ну, в данном случае э, мы будем передавать некий список аргументов. Заранее не зная, сколько их э, необходимо. Поэтому я создаю еще один объект. QScript cool value list. Назвал args. Аргументы. И заполняю строчкой. Строчка будет такая. String to be formatted. То есть, точка, которую я хочу форматировать. Точка с запятой. И теперь можно перейти непосредственно к вызову этой функции. Результат я хочу вывести в текстовый редактор result я пишу setPlaneText это я уберу чтобы она нас не путала. и теперь а, мы можем непосредственно вот к этому объекту func обратиться, вызвать метод call а, первый аргумент мы видим thisObject то есть в случае если а, это метод класса то мы должны передать вот этот объект а, this да? который у нас обычно бывает. А, в случае, если это просто функция а, не функция, а не метод класса, то мы можем просто передать ему script value некие вот такие вот тоже невалидные а, значения. И аргументы. аргументы у нас уже есть. Все замечательно. В каче... Результат опять же будет класса script value. Поэтому нам его надо опять привести к строчке. И давайте запустим. Теперь вот второй этап. Нам надо написать ту самую функцию. И мы пишем function. Назвать мы ее должны как так же, как мы написали в коде основной программы то есть от upper у нас один аргумент val я его назову и здесь я создаю переменную которая будет у нас содержать результат исполнение выполнения этой функции вызова, да? И в цикле мы пройдемся по всем, по всем символам данной строки. Ну, в общем, в принципе, понятно по названию. То есть мы хотим в верхний регистр привести все нечетные символы. Поэтому я пишу так: от 0 до валлент и плюс плюс и внутри цикла я проверяю if а и плюс один при целочисленном делении на два равно Единицы, то есть у нас нечетное, нечетный символ, тогда мы, вот этой результирующей строке, добавляем вал с индексом i uh, to uppercase. Так, я опечатался uppercase. Иначе else мы наоборот приводим к нижнему регистру, то есть to lower case. И наконец, когда мы выходим из цикла, мы возвращаем вот эту самую результирующую строку. Так, попробуем выполнить. И мы видим string to be formatted. Действительно она форматировалась. Можем убедиться, что функция работает и внутри скрипта. Например... А, э, да, в качестве результата мы тогда, например, вернем s, Вот последним выражением у нас будет upper... нет, опять... от Upper. Вот строчки. Вот такой вот. Мы видим. Вот здесь у нас в Combo Тоже функция прекрасно отработала. А, замечательно. А что если наоборот мы хотим а, функцию определить в основной программе C, и использовать в скрипте как некую нативную. Да? Так. Для этого мы должны создать сначала эту функцию. И у нее вот, следующая сигнатура должна быть. QScriptValue. Опять-таки от Upper. И в качестве аргументов следующие аргументы QScriptContext. и qscript engine движок engine теперь мы должны получить доступ собственно к аргументам этой функции делается это через контекст так я хочу опять получить строчку обращаюсь к контексту и здесь есть метод аргумент с аргументом index мне нужен первый аргумент итак я его получил и опять же пишу то же самое q string s пишу int и равно нулю и плюс ой и меньше value land опять цикл по всем символам строки и здесь мы тоже самое пишем и плюс 1 целочисленное деление на 2 равно единицы в этом случае s плюс равно value at it to upper то есть верхний регистр иначе s Плюс равно value at it to lower. И опять же возвращаем результирующую строку. Так, теперь функция у нас есть. Опять же, мы должны ее э, передать в глобальный объект. Я делаю это в, в конструкторе для того, чтобы сделать это один раз. И я опять создаю Q-Script Value. Uh, называю от upper func. Пять Engine. Все, все по накатанной. New на этот раз function. И передаю туда эту самую odd upper и engine global object uh, set property. Называю опять odd upper. от upperfunk и передаю сам этот объект обертку. А, по идее, можно запускать и использовать эту самую функцию. Так, э, да, естественно, аргумент опять-таки у нас не string, а, q, а script value. Опять же, его надо провести к строчке. Так, запустили. Ну, давайте прям сразу же здесь напишем. От upper. И строчка. И мы видим, что функция отработала. Хотя вот здесь... В скайпте мы ее не определяли. Она взята отсюда. И, наконец, последний вариант. Это внедрение объектов, унаследованных от класса QObject. Делается это очень просто. Давайте я сначала создам этот некий объект. Сейчас мы его добавим. Checkbox. Так. И я хочу, например, чтобы э, набор значений в combo боксе зависел от того, установлен флаг, вот этот, или нет. Для этого мы должны в скрипте как-то знать, установлен он или нет. Для этого я как раз передаю объект чекбокса, передаю в скрипт. Опять же, я это делаю в конструкторе один раз. И уже набившая скомина процедура. Checkbox. Создание объекта обертки. Engine. New. И мы видим, есть такой есть метод new cool Object. Сюда мы передаем наш чекбокс. И опять же глобальный объект и установка свойства глобального объекта set property назовем checkbox и передаем так, что же... так все заслоняет передаем объект checkbox опять запускаем и Давайте перепишем немножко. Шувар. S. Это у нас будет строчка. Равно чек. Бокс. Checked. Свойство checked. И терминный оператор. Если checked, то мы пишем. Checked value. Иначе. Unchecked value. Пробуем. Unchecked value. Ставлю галочку. Checked value. То есть работает. Мы имеем доступ к объекту чекбокса. А к чему мы, собственно, имеем э, доступ? А имеем доступ, мы, поскольку связь происходит автоматически по э, метаданным объекта, для этого и нужно, чтобы он был унаследован от QObject, то э, доступ у нас к свойствам. То есть, э, свойствам, если, если помните, они обозначены э, при объявлении класса, они обозначаются property. Соответственно, если мы хотим какой-то метод выполнить, то мы можем опять-таки его оформить как свойство. Да, то есть мы getter, setter напишем, условно говоря, да, для этого свойства. И сможем вызывать какие-то методы. А, ну, естественно, хочется здесь еще показать, что мы можем просто управлять этими свойствами. Здесь мы его читали, свойства. Так, checkbox checked равно false. То есть вот мы видим, что стоит. По идее должно быть check value, да, но мы сначала снимем э, э, галочку и только потом, да, мы сняли галку и получили unchecked value. Э, ну что ж, это в принципе все, что я хотел сегодня рассказать о возможностях э, модуля AcuteScript. Э, ну, напоследок хотел напомнить, что э, я... В первой части очень подробно рассказывал, для чего мы можем использовать скрипты. А, но есть, естественно, какие-то пределы, какие-то ограничения, где, в общем, лучше не использовать область применимости этих скриптов. Конечно, лучше не использовать там, где нужны сложные долгие вычисления, потому что просто этот код будет выполняться довольно медленно и неэффективно. Ну, на самом деле, не очень понятно, для чего можно эти вычисления выносить в скрипт. И второй момент, не нужно выносить какие-то куски кода, которые критичны для безопасности всей программы. Да? Ну, это, в общем, понятно. Не, не стоит выносить генерацию паролей или, или крипто криптографию в скрипты, потому что ну, потенциальный злоумышленник, он сможет напрямую использовать эти коды, менять их и, соответственно, выедить вам. Ну, что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.